приветствую друзья меня зовут вячеслав мановсков а вы на канале коллеги адвокатов это видео из серии уголовный процесс и в нем я расскажу о первой стадии уголовного судопроизводства до следственной проверки в предыдущем видео я говорил об условности выделения настоящей стадии ведь уголовного дела еще нет и неизвестно будет ли оно возбуждено при этом уголовное судопроизводство в наличии и регламентировано статьями 140, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Такое вот казалось бы противоречие. Однако никакого конфликта нет. Для возбуждения уголовного дела нужны определенные формальности. Следователь или дознаватель не могут взять и возбудить дело по своему желанию или по чьей-либо просьбе. Относительно желания следователя нечего и обсуждать. Не так уж он процессуально самостоятельным, как утверждают некоторые. Следователь всегда будет действовать в соответствии с распоряжением руководителя следственного органа. Согласен, что исполнение зачастую хромает, но давайте же разбираться, как начинается история, которая потом может превратиться в тома уголовного дела и зачастую в приговор. Для возбуждения уголовного дела требуется повод и основание. Основание для возбуждения уголовного дела ⁇ это информация о наличии состава преступления в деянии установленного либо неустановленного лица. Понятно, что это уголовный кодекс, поэтому останавливаться на составе преступления сегодня не будем. Повод же для возбуждения дела ⁇ это информация о преступлении в форме, определенной законом. До возбуждения дела эта информация именуется сообщение о преступлении и может быть зафиксировано только в следующей форме первое это заявление о преступлении или обращение гражданина в компетентные органы по факту совершения в отношении него преступления заявление может подать как сам потерпевший так и его представитель вторая форма это явка с повинной то есть добровольное сообщение лица которым он изобретает себя в совершении того либо иного преступления. Третья форма – рапорт сотрудника правоохранительных органов об обнаружении признаков преступления в сообщении, полученном из иных источников. Такими источниками могут быть в первую очередь результаты оперативно-розыскной деятельности. Ну и также могут быть обращения органов государственной власти по факту выявленных, по факту выявленных правонарушений, сообщения СМИ и другие источники информации и наконец четвертая форма это постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании следует понимать что прокуратура не относится к следственным органам и не занимается расследованием преступлений это надзорный орган который сам не ведет уголовных дел если в прокуратуру поступает заявление о преступлении, то заявление направляется в следственный орган по подследственности. Постановление оформляется лишь в случае, если прокурор выявил возможное преступление в результате надзорной деятельности. Сообщение о преступлении, независимо от формы исполнения будет это заявление, явка с повидной, рапорт или постановление прокурора. Должно быть зарегистрировано в книге учета или регистрации сообщения о преступлении. Данному сообщению должен быть присвоен номер КУСП ну или КРСП. Такие книги имеются во всех правоохранительных и следственных органах. В настоящее время в России следственные подразделения и, соответственно, следователи имеются в трех ведомствах: Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Согласно закону, к органам дознания относятся опять же органы внутренних дел Российской Федерации, входящие в их состав, территориальные, в том числе линейные управления, отделы отделения пункты полиции Министерства внутренних дел. Второе. Оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности, Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, ФСО так называемое таможенные органы российской федерации службы внешней разведки российской федерации федеральная службы исполнения наказаний также к органам дознания относятся органы федеральной службы судебных приставов начальник органов военной полиции и вооруженных сил российской федерации командиры воинских частей соединений начальники военных учреждений и гарнизонов и пятое, органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Порядок принятия сообщений о преступлениях регламентируется не только уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, но и ведомственными инструкциями. Это приказ МВД 2014 года, приказ Следственного комитета от 2012 года и приказ Федеральной службы безопасности от 2006 года. Ну и, конечно, приказ Генеральной прокуратуры от 2007 года. После регистрации сообщения о преступлении направляется тому, кто будет проводить проверку – дознавателю или следователю. Выбор должностного лица зависит от конкретного содержания сообщения, установленных законом правил подследственности. Следователь или дознаватель принимает сообщение и с этого момента фактически начинается доследственная проверка, то есть проверка сообщения о преступлении, в ходе которой устанавливается наличие или отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела. Законом установлен срок проведения доследственной проверки в трое суток с момента регистрации сообщения о преступлении. При необходимости руководителя следственного органа, по ходатайству следователя или прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить данный срок до 10 суток. В случае необходимости проведения экспертиз, ревизии каких-либо документальных проверок, срок доследственной проверки может быть продлен до 30 суток. Казалось бы, законом установлен предельный срок проведения доследственной проверки, и по истечении 30 суток следователь или дознаватель не смогут возбудить уголовное дело. На самом деле это не так. Уголовное дело может быть возбуждено в пределах срока давности уголовной ответственности. Срок давности зависит от категории тяжести преступления и составляет от 2 лет для преступлений небольшой тяжести и до 15 лет для особо тяжких преступлений. При этом необходимо знать что срок давности, как и любой другой процессуальный срок, исчисляется в соответствии с установленными правилами. Например, течение срока давности приостанавливается в случае, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия. Поэтому не нужно рассчитывать, что можно избежать наказания, просто пересидев какое-то время в неизвестном правоохранительном месте. В пределах срока давности возбудить уголовное дело очень просто. Сроки, истекшие с даты регистрации сообщения о преступлении, Фактически не имеют значения. По истечении срока до следственной проверки следователь или дознаватель выносят постановление об отказе возбуждении уголовного дела. Руководитель следственного органа и прокурор утверждают такое решение, но спустя какое-то время их система ценностей меняется. Или на их место приходят иные люди. Или случается другое событие, имеющее значение. В результате постановление следователя об отказе возбуждения уголовного дела отменяется как необоснованное и преждевременное. Материал направляется на дополнительную проверку, а срок новой доследственной проверки начинается свое течение заново. Так может продолжаться бесконечно и в итоге окончится возбуждением уголовного дела. Причем нужно иметь в виду, что используемое мной выражение «спустя какое-то время» довольно абстрактно. Это может случиться как день в день, так и по истечении нескольких лет с момента вынесения постановления об отказе о возбуждении уголовного дела так сказать по необходимости, пытливые умы могут пофантазировать на предмет оказания давления, например, на бизнес и возможной продолжительности такого влияния. Мероприятия в ходе доследственной проверки Согласно статье 144 УПК, при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснение Сотрудники правоохранительных органов вызывают и опрашивают потерпевшего, причастных к преступлению лиц и очевидцев, произошедшего. Вправе получать образцы для сравнительного исследования. Например, образцы почерка, голоса, биологических материалов. Вправе истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК Российской Федерации. Вправе назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок. Вправе производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, производить освидетельствование на предмет наличия телесных повреждений, состояние опьянения и другие свидетельствования. Вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно разыстных мероприятий. Как видно, в рамках доследственной проверки разрешено проводить достаточно широкий перечень действий, но это не следственные действия. Полученные в рамках доследственной проверки сведения нужно дополнительно легализовать, при необходимости признать доказательствами и приобщить к возбужденному уголовному делу. С этим у правоохранителей зачастую возникают сложности, о которых я расскажу в следующих видео. Некоторые процессуальные документы, полученные в рамках доследственной проверки, нужно переделывать заново. Например, опросы, полученные до возбуждения уголовного дела, не могут быть признаны доказательствами и заменять собой допросы. Необходимо отметить, что механизм проверки сообщения о преступлении зачастую недобросовестно используется в коммерческих отношениях. Различные хозяйствующие субъекты регулярно постукивают друг на друга в компетентные органы. Ведь сообщение о преступлении подлежит обязательной проверке. Не исполняет контрагент договор, можно написать на него заявление о мошенничестве. Его обязательно пригласят на беседу в полицию. Иначе прокурор отменит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Соответственно, трата времени, да и сам факт вызова в полицию, малоприятен. Главное при этом самому не угодить под ответственность за заведомо ложный нанос. Что, впрочем, при наличии неисполнения договорных отношений маловероятно. Нельзя исключать и коррупционную составляющую при таких проверках. За определенные преференции можно надавить на проверяемого. Но у вас тут заявление поступило, можем договориться. Или напротив, принципиально расценить выявленные нарушения. А как известно, докопаться можно и до столба. Результатом рассмотрения сообщений о преступлении могут быть решения следователя или дознавателя, оформляемые в виде постановлений. Первое решение может быть это постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления или в отношении конкретного лица, если сведения о подозреваемом известны. Понятно, что с этого момента начинается новая стадия уголовного судопроизводства расследование дела. Второе постановление это постановление об отказе возбуждения уголовного дела, как правило, в связи с отсутствием события преступления или состава преступления. Ну и третий вариант, решение, которое может быть принято следователем, это постановление передачи материалов проверки по подследственности. Возможно направление дела по территориальному признаку или подведомственности. Вспомним классический вариант. Труп лежит на границе районов, и правоохранители долго пересылают друг другу материал с глухарем. О любом принятом решении сообщается прокурору, который может не согласиться и отменить вынесенное постановление. По понятным причинам, значительно чаще отменяются постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Ранее рассказывал, что продолжаться это может достаточно долго, иногда годами. В таком случае можно говорить о длящейся доследственной проверке. Смотрите следующие видео из серии «Уголовный процесс», другие видео на канале об изменениях в законодательстве и судебной практике. Мое мнение и мнение моих коллег о происходящих событиях. В подсказках и описании к данному видео ссылки на другие видео по теме и его текстовый вариант. В рамках одного ролика невозможно рассказать обо всех существующих нюансах, поэтому переходите по ссылкам, пишите в комментарии свое мнение. Если вам нужна помощь, обращайтесь, звоните, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал коллеги адвокатов и мы ответим на ваши вопросы.